Всем привет, с вами Мейзер, и это свежий выпуск новостей. Я не стал делать его большим и разнообразным, так как хочу сконцентрировать ваше внимание на главных новинках, а именно новинки от компании AMD и новой RTX-карты NVIDIA. Не буду долго вас задерживать, начинаем. Очередные новинки Nvidia – GeForce RTX 3060 и 3050 Ti. У них больше 3500 ядер Куда. обе построены на графическом процессоре GA106. Nvidia, по слухам, отложила выпуск видеокарты RTX 3060 Ti, но подготовка к выпуску других моделей, судя по всему, идет своим чередом. Так, в сети появились подробности GeForce RTX 3060 и 3050 Ti. Как пишет инсайдер в Twitter, обе эти видеокарты построены на графическом процессоре GA106. Ожидается, что у старшей модели будет 3840 ядер Куда, у младшей на 300 ядер меньше. Что касается подсистемы памяти GA106, то по слухам она будет представлена 192-разрядной шиной и 6 гигабайтами памяти GDDR6. Вариант с 12 гигабайтами памяти для этих моделей выглядит слишком нереально. Выход 3060 ожидается в январе, а вот RTX 3050 Ti вряд ли появится раньше февраля. Как и обещалось, начались продажи процессоров AMD Ryzen нового поколения – Ryzen 5000. Пока линейка представлена четырьмя моделями. 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Все их характеристики стали известны еще в момент анонса, 8 октября. А в последние дни появилось много подробностей о производительности каждой конкретной модели. В США цены соответствуют объявленным во время анонса. Ryzen 9 5950X стоит 800 долларов. Ryzen 9 5900X – 550$, долларов, Ryzen 7 5800X – 450$, а Ryzen 5 5600X – 300$. Долларов. Правда, на всех процессоров может не хватить. Так, известный американский ритейлер Nivec заявил о том, что объем складских запасов Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X невелик, и что эти модели быстро распродаются. А вот запас Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X побольше, хотя на волне ажиотажа и эти модели могут быстро исчезнуть с прилавков. В Европе цены разнятся, например в Германии в одном магазине Ryzen 9 5950X оценен 820 евро, а в другом 826 евро. Графические процессоры AMD с архитектурой RDNA 2 вскоре выйдут на рынок и в виде дискретных настольных адаптеров, и в составе платформ новых консолей Microsoft и Sony. Позже к ним присоединятся мобильные 3D-карты и мобильные и настольные APU. Оказалось, что новые GPU заинтересовали еще одного игрока. Речь о Tesla. Источник утверждает, что компания хочет использовать GPU Navi 23 в своих машинах. Правда, не в качестве основы для компьютеров, ответственных за автопилот, а в качестве сердца информационно-развлекательной системы. Правда, пока это лишь непроверенный слух. Но в целом ничего невозможного тут нет. Не исключено, что в ближайшее время эти данные прокомментирует Илон Маск, и тогда все станет понятно. Еще одной немаловажной новостью стало то, что все видеокарты AMD Radeon RX 5000 сняты с производства. Карты Radeon RX 5600 XT еще поставляются, но скоро и они исчезнут из продажи. Слухи о снятии с производства видеокарт AMD Radeon RX 5000 появились примерно месяц тому назад. Появились и практически сразу же были официально опровергнуты. Представитель компании сообщил, что видеокарты будут производиться до тех пор, пока на них есть спрос. Что ж. Спрос очевидно есть и сейчас, но с производства Radeon RX 5000 все же снимают. Причем, как пишет источник, на этот раз речь не идет о каких-то конкретных моделях, а о всей линейке разом. RX 5700 XT, RX 5700 и RX 5500 XT уже, судя по всему, перестали сходить с конвейера. Чуть позже та же участь посигнет и Radeon RX 5600 XT. Еще до этого AMD прекратила производство Radeon RX 580 на 8 ГБ и RX 590. Напомню, новые модели семейства Radeon RX 6000 поступят в продажу 18 ноября, а RX 6900 XT должна появиться на прилавках магазина 2 декабря. Что скрывается под крышками новейших процессоров Ryzen 5000? Их кристаллы выросли, несмотря на сохраненный техпроцесс и количество ядер. Но они получили новую архитектуру и ряд изменений конфигурации. И это отразилось на кристаллах CPU. Уже нашлись энтузиасты, которые вскрыли новый процессор AMD и сравнили его кристаллы с теми, что лежат в основе процессоров Ryzen 3000. Оказалось, что площадь кристалла выросла на 10%, что немало, учитывая сохранённый техпроцесс и количество ядер. А вот кристалл ввода-вывода остался неизменным. Но мы об этом все знали и до появившейся фотографии. Он, напомню, производится по 12-нанометровому техпроцессу. Также можно отметить, что под крышками новых CPU по-прежнему припой. Ну а пока что на этом у меня все. Не забывайте заглядывать в мою группу ВКонтакте. Там очень много новостей касательно смартфонов и комплектующих ПК. Я с вами прощаюсь, увидимся!